У нас э, динамичная э, в республике ну, сфера некоммерческих организаций. Они все активненькие, все разненькие. Ну, вот, э, наш сегмент социальное обслуживание граждан порядка ну, 50%. -ти... 55 организаций, которые, собственно, в собственном соку крутятся. Мы одни из тех, кто регулярно выигрывает различные гранты, у нас есть положительный опыт в каких-то начинаниях, и у других коллег вот, решили поделиться в режиме ресурсного центра, вот, примерить на себя эту рубаху и посмотреть, зайдет, не зайдет. А чтобы не наступить на какие-то ошибки, мы, собственно приехали изучать этот опыт. Готовим методичку собственного происхождения, опираясь опять на знания, которые здесь получили. Ну и я думаю, к концу года мы пару мероприятий до да, точно проведем, встретимся, и, ну и наметим, куда двигаться дальше. Про успехи ваших горожан, как бы, знают многие, за пределами далеко. И те, ну, те, наверное, наработки, которые они активно используют сегодня в практике, ну, как бы, позволяют нам тянуться к ним. Во-первых, приятно, что они зовут и мы у них учимся.